Я люблю играть в игру, с <свист> дома я не ухожу Люди взлые, как оперу, <свист> я читаю, я в швы Зачем сюда заходить, они все как-то Я люблю играть в игру, как мальчики и вы Ещё я <свист> хочу знаю да. Да, я туда знаю, Мне так кто это, кто это, кто это, кто это, так классно кто Can't spread over every egg.